Мы свидетели того, как люди в течение года с искренним интересом смотрят за визуализацией статистики, за заболеваемостью коронавирусом. А коронавирус, помимо того, что оказался очень тяжелым для нас опытом, оказался очень интересным явлением с точки зрения визуализации данных потому что внезапно оказалось, что люди вполне готовы читать обычные графики, считают их понятными, интересными, внятными, потому что контекст, связанный с этими данными, им очень близок. Им не нужно, их не нужно привлекать, им не нужно давать чего-то, что э, заставило бы их это изучить. Они внутренне мотивированы. На мировом саммите Малафей, который является, наверное, таким ключевым событием в течение года, посвященным инфографике и визуализации данных, устроил такое микроинтервью различным звездам в области, и каждый абсолютно произнес одно слово, причем произнес его первым — это любопытство. То есть, чем бы человек ни занимался, занимается ли он дизайном в, данном, в данной команде, занимается ли он данными, занимается ли он редакторской частью, это всегда должно быть, человеку всегда должно быть любопытное, он всегда должен рваться, что-то новое узнать и поделиться этим с окружающими. Мне очень понравился этот вопрос. Потому что ответ на него никак. Потому что для того, чтобы что-то превратить в доступную информацию, для начала это самое надо понять. Пока ты не поймешь, пересказать ты не сможешь. Что бы мы не использовали в качестве инструмента для пересказа истории, будь то текст, будь то визуализация данных, все что угодно, требует от нас самих понимания, чего, что, собственно, мы рассказываем. На самом деле, объем данных, который зашивается внутрь этой визуализации, он, в общем, не ограничен. Другой вопрос — это умение людей, которые работают с этими данными, все эти данные укротить и грамотным образом обобщить, выделив как раз еще раз, извините за это слово, историю, которую рассказывают, одну основную центральную идею визуализации. Ну, если буквально, то, мне кажется, самый близкий жанр — это, конечно же, документальное кино, документальные фильмы. В какой-то степени это вообще такой совершенно родственный жанр, в котором ровно так же присутствует стори ровно также присутствует визуализация какой-то информации. И, ну, в общем, они побратимы, и одно бывает частью другого. То есть есть прекрасные проекты, например, там, тот же проект о погибших во время Второй мировой войны, или есть прекрасный, красивый проект, посвященный там, тому, как мы погребены в, в пластике, да, когда там, не знаю, Иисус и бразильский там, завален пластиковой горой. С одной стороны, это вроде как визуализация, с другой стороны, это настолько живо, что это уже выглядит документалкой, пусть и немножко такой абстрактной. Ну, во-первых, если говорить про навык чтения, визуализации данных, то э, мы настолько огружены сейчас визуализацией, что это просто необходимость. Люди, на самом деле, его в какой-то степени сами получают, потому что все, начиная от компьютерных игр, где есть прогресс-бар вашего здоровья, жизни, да, ваш там, трекер на телефоне, в котором вы видите собственные достижения, ваше банковское приложение, в котором показывается, как вы тратили в этом месяце деньги и что вам стоит поменьше покупать кофе. Это мне, например, в частности. Вот. Это все нас настолько окружает, что становится в принципе нормой жизни.